Друзья, всем добрый день, на связи Александр Юнюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Мы сегодня готовимся к новой торговой неделе. Итак, американский доллар продолжает свое слабение, да, чуть-чуть он идет вниз. Несмотря на то, что происходят резкие всплески, это все, скорее всего, связано с закрытием позиций как раз таки шортовых позиций, когда фиксируют частичную прибыль, потому что здесь был достаточно серьезный дисбаланс. Судя по сот отчетам, фонды продолжают сокращать свою лонговую позицию. Мы видим, что зеленая линия плавно-плавно уходит вниз, и они э, не наращивают ее. Это для нас самое важное. То есть на прошлой неделе у нас было 30 тысяч контрактов лонговых, сейчас 26, грубо говоря, 27 тысяч контрактов. То есть по чуть сокращают лонговую позицию, а это признак того, что, скорее всего, эта коррекция с нами еще надолго. Потому что каждый раз, когда коррекция была кратковременным явлением, мы видели со стороны фондов покупки. Да? Вы можете проанализировать, что когда цена уходила вниз, фонды начинали Подкупать. В данном случае они не покупают, они просто выходят из позиции, Поэтому я считаю, что в ближайшее время американский доллар еще будет немного слабеть. На этом фоне евро и остальные валюты могут показать хорошую динамику. Так по европейской валюте сот. указывают на то, что практически все категории закрывали свои позиции. Хеджеры немного набрали шорт позиции. Но что удивительно, то что фонды агрессивно закрывают шорты. Да, Это хороший признак того, что в ближайшее время европейская валюта будет чувствовать поддержку здесь и со стороны того, что американский доллар слабеет, и со стороны ожиданий поднятия процентных ставок со стороны ну, э, европейским центральным банком. Поэтому в ближайшее время по евро лонг-приоритет сохраняется. Это не означает, что с текущих позиций есть смысл э, Сразу брать всю позицию. Нет, коррекции с большей вероятностью будут. Будут выходить статистические данные, которые, скорее всего, негативно будут влиять, так как они достаточно нехорошие выходят в последнее время. Поэтому здесь лонг-приоритет сохраняется, но есть смысл среднесрочные позиции разбивать на несколько входов, если цена будет еще корректироваться. Но в целом здесь лонг-приоритет. Швейцарский франк. Пока без изменений ничего сильно не поменялось. У нас по швейцарству, как вы видите, тоже закрытие позиций, но хеджеры немного шорт добрали, свой шорт добрали. И таким образом у нас в целом все двигается плюс-минус, как европейская валюта. Если евро будет продолжать обновлять свои максимумы, швейцарец тоже подтянется. Австралиец, новозеландец, канадец. Здесь плюс-минус одинаковая ситуация. Если мы посмотрим на сот тотальное закрытие. И по австралийцу, и по новозеландцу, и по канадскому доллару. Единственное, что по новозеландцу добрали хеджеры немного шорт-позиций. В целом, эти активы уже по чуть выдыхаются. Мы видим, что открытый интерес продолжает снижаться да, при растущей цене и по австралийцу, и по новозеландцу в целом. Та же история. То есть открытый интерес в последнее время особо не растет. И это признак того, что тенденция выдыхается. То, что хеджеры закрывают свои позиции, то, что фонды закрывают свои позиции, это говорит нам о том, что они не заинтересованы сейчас в наращивании позиций по текущим инструментам в текущих условиях. Потому что, опять же, статистические данные выходят э, не супер хорошие текущие ожидания по поводу ужесточения монетарных политик они уже в цене они уже отыграны даже потому что все уже подняли процентные ставки банк Австралии на 50 базисных пунктов банк Новой Зеландии на 75 базисных пунктов и соответственно эти ожидания уже заложены в цену они вызвали текущее движение и пока дальнейших драйверов для продолжения восходящей тенденции здесь я не нахожу вот. Мне нравится то, что в последнее время много продавали на максимумах, цена особо сильно не ушла, это хорошо. С большей вероятностью мы еще увидим топтание вблизи этих уровней и, и после этого получим хороший шорт-сигнал по сот-индексу. Канадский доллар, сот-шорт-приоритет мы уже получили ранее. Да, напомню, что это было плюс-минус вот в этих э, местах, где у нас э, сот-индекс сошелся в нейтральную Область. И сейчас он продолжает развиваться, да. Текущая тенденция продолжает развиваться. Я считаю, что канадец, так же как и австралиец, новозеландец, будут слабее рынка здесь. Сейчас в фаворите как раз европейская валюта, швейцарский франк и британский фунт, в том числе. По британцу, по британцу у нас тоже тотальное закрытие позиций, причем все категории закрывали. Поэтому затотчет не очень интересен. Нравится то, что нетто-позиция у фондов сейчас положительная. Это, с одной стороны, хорошо, потому что они в целом удерживают нетто-лонги и рассчитывают на продолжение восходящей тенденции. Но то, что открытый интерес падает при этом, не очень хорошо. Говорит нам о том, что с большей вероятностью текущая тенденция не будет длительный период развиваться. По британцу у меня шорт-приоритет ну, – точнее не так, в спредовой торговле британец я использую для шарта, так как он достаточно хорошо вырос, у него есть еще небольшой потенциал движения вверх, но в целом мы нарвались на хорошее сопротивление в виде трех ордеров, трех уровней объема, которые выступают сопротивлением, и в ближайшее время я рассчитываю на то, что британец сделает хорошую коррекцию. Не тотальный разворот, не падение, а коррекцию. Как раз на этой неделе будут выходить данные по по PMI будут выходить, да, деловая активность в Британии предварительные данные. Соответственно, это может как раз добавить немного негатива для того, чтобы цена скорректировалась. Прекрасные дивергенции развивались у нас и в конце прошлой недели, и на текущей неделе. Вот вчера у нас хорошая, такая красивая дивергенция развивалась. Жаль, что не получилось не получили HFT сигнал либо пин-бар хороший с объемом в нижней части, тогда можно было бы как раз где-то вот тут присоединиться, если бы здесь появилась ситуация, если бы раньше появилась, можно было бы здесь присоединиться, но тогда поймать стопик. Окей, по британцу слежу, для спекулятивной торговли сейчас он максимально горящий и интересен, так как много открываются позиции, да, на прошлой неделе много открылись, сейчас много закрыли, поэтому движение всегда происходит интересно, и накопление тоже Классные. Японская иена без изменений, открытый интерес падает. Если американский доллар продолжит слабеть, то японская иена почувствует новый приток сил для того, чтобы обновить максимум. В целом по японской иене у меня лонг-приоритет сохраняется с момента, как мы узнали о том, что Банк Японии действительно проводит э, интервенции на международном рынке со своей валютой для того, чтобы поддержать и таким образом он и дальше будет следить за тем, чтобы корректировать курс японской иены. Поэтому я считаю, что в ближайшее время по японской иене шортить, только если это суперспекулятивная какая-то история внутридневная, а среднесрочно есть смысл рассматривать лонги, так как японская иена очень сильно упала, это негативно для бизнеса. И Банк Японии будет это исправлять. Дальше у нас биткоин, но скорее всего мы даже не биткоин посмотрим, мы посмотрим эфириум, так как по биткоину особо сильно ничего там не поменялось, дельта, как вы видите, около нулевая, по отчетом ничего интересного не происходит, а вот по эфириуму происходят интересные вещи, так как фонды начали активно закупать фьючерсы на эфириум, это первое, второе, мы видим, что дельта отрицательная, а когда... Дельта такая отрицательная цена не падает, да много продает, а цена не падает, это означает, что есть лимитный спрос. Поэтому по эфириуму -э, в ближайшее время есть все шансы на то, что цена сделает хорошее движение вверх, имеется в виду хорошее движение, это там не, э -э, не до 30 тысяч вырастет, э -э, не обновит свой исторический максимум, потому что сейчас не на чем, а сделает коррекцию. Эту коррекцию можно будет использовать для того, чтобы зайти в шорт. Потому что в ближайшее время пока что катализаторов для движения вверх по на рынке криптовалют нету. Агрегаты М2, М1 снижаются, то есть у людей кэша мало, инфляция продолжает съедать часть их дохода, часть их сбережений, и таким образом, это не самое благоприятное время для инвестиций в криптовалюты в среднесрочной перспективе, в долгосрочной перспективе окей, используем стратегию DC и Плавно-плавно накапливаем позицию. За три года позиция с очень высокой вероятностью даст очень хорошую прибыль. Да, так, дальше. Поэтому по эфириуму здесь более интересно рассмотреть спекулятивные лонги в рамках текущей недели. Возможно, как раз на закрытии шортов это будет происходить. Золото. По золоту лонг-приоритет э, до середины января даже где-то до конца января, но мне не хотелось и не хочется покупать на таких отметках, поэтому часть позиций, которую я накапливал ранее, я удерживаю, а вот большую часть позиций хочу добирать как раз ближе к середине декабря, когда у нас э, замаячит на горизонте уже заседание ФРС и решение по поводу процентной ставки, тогда рынок оживится. Пока что у нас появился шорт-приоритет по сотый индексу, но э, расхождение было где-то вот здесь. Да? <coughs> и только сейчас э, эти показатели сошлись в нейтральную область. И в целом я как раз вот плюс-минус на такую историю рассчитываю. То есть снижение, здесь у нас появится лимитный спрос, и дальше можно будет прокатиться вверх уже более среднесрочно, на месяц зайти в позицию. Так, окей, нефть, по нефти, сильное движение, сильное, да, и вниз резко пошли, вверх на спекуляциях ОПЭК, на заявлениях на том, что то сократят добычу, то нарастят добычу, новые игроки входят в рынок. И в целом нефть очень круто отработала всю фундаментальную историю и весь шорт-приоритет, который был вот здесь сформирован по сот-индексу. Сейчас что я вижу? Я вижу, что много покупают, а цена не растет, то есть у нас дельта ярко-зеленая, не растет цена, движение вниз не сопровождается тем, что у нас выход, реализация рыночного предложения происходит, такого нет, соответственно, это все, скорее всего, цену. Опустить дальше вниз, так как лимитное предложение достаточно серьезное. Плюс красивые свечи вблизи уровней сопротивления да, с большими объемами в верхней части свечи. Внизу мы такой ситуации не видим. Не видим ни контратаки, ни попыток развернуть цену. Текущие э, все движения созданы, скорее всего, как раз закрытием позиций. орлированием позиций на следующие контракты. Здесь еще интересный момент, как раз нефть с мазутом, так как нефть уже хорошо отскочила, а мазут стоит на месте. И в целом он копирует движение, если так смотреть, но с более ярким размахом. Да, в какой-то момент мазут даже обновил э, свой локальный минимум в тот момент, когда э, нефть на находилась далеко от своего локального минимума. Здесь расхождение было достаточно серьезным. И я считаю, что есть смысл работать нефть против мазута на сближение. В ближайшее время появится отличная возможность. Здесь два варианта использования этой ситуации. Тот, что мне больше всего нравится, это дождаться хорошей точки входа по нефти. Да, когда у нас появится контратака, дивергенция кумулятивных дель, да, когда на рынке будет дисбаланс. И вот в этот момент будет как раз смысл нефть продать, мазут купить и поработать на сближение, так как мазут – он а, менее ликвидный инструмент, и он а, быстрее догонит а, нефть, а, ну, либо нефть скорректируется. А, единственное, что говорит в пользу нефти – это оживление на рынке меди. Да, мы видим, что по чуть-чуть по чуть позиция у фондов а, наращивается лонговая, то есть выход с этого накопления, да, пробой верхней границы – установление нового максимума за фьючерсный контракт они поспособствовали тому что фонды наращивают лонговую позицию плюс в Китае по чуть-чуть вроде как ковидные ограничения уходят и с одной стороны да но потом мы видим новости о том что новая вспышка ПМИ данные да, по Китаю они сильно не растут то есть они ниже 50 соответственно экономика не развивается для того чтобы медь хорошо росла экономика должна и промышленность должна бурно развиваться, тогда мы и увидим рост меди, поэтому если, если в ближайшее время медь сможет закрепиться и сделать движение вверх, то нефть в это время еще тоже сделает движение вверх, именно для этого мы хеджируем свою позицию как раз таки э, мазутом, нефть шорт, мазут long, потому что Опять же, если нефть пойдет вверх, с большей вероятностью мазут также попрет вверх за счет своей низкой ликвидности и выше волатильности. Он догонит нефть. И таким образом, в любом случае, мы заработаем на сближении этих активов. Если медь не сможет закрепиться на фоне падающего доллара, на фоне свежих данных по PMI мировых, то мы увидим движение вниз. Да? И это как раз таки спровоцирует э, снижение котировок нефти. Пока что здесь все указывает на то, что, по рынку меди, указывает на то, что фонды по чуть-чуть накапливают лонговую позицию и с большей вероятностью цену будут дальше подгонять вверх э, под обновление локального максимума. Пшеничка продолжает свое снижение, мне нравится то, что на минимумах пытаются много откупить, но это особо никак не влияет на цену, здесь цель это установление нового минимума, новый фьючерсный контракт, как раз таки обновить предыдущий лоу в ближайшее время будет очень круто, и плюс у нас опять же в ближайшее время может появиться шорт приоритет по сотый индексу, поэтому пшеничка дальнейшее снижение. И фондовые индексы, которые сейчас находятся вблизи своего максимума за текущий фьючерсный контракт, да, достаточно близко к уровням объема. И здесь очень близко было к тому, чтобы вынести э, стопик по моей торговой идее, связанной с пин-баром, с контратакой. Но, как вы видите, цена немного скорректировалась. Как раз-таки, скорее всего, на ожиданиях данных ВВП, потому что данные ожидается, что будет, будут хорошие, да, чуть выше предыдущих, чуть лучше предыдущих. Это сейчас негатив на рынке, потому что чем лучше данные, тем с большей вероятностью ФРС продолжит повышать процентную ставку. Возможно, не такими высокими темпами, не по 75 базисных пунктов, но повышение процентной ставки, ужесточение монетарной политики и сокращение балансов, это негативно влияет на э, фондовый рынок и в целом на конъюнктурное на, э, развитие экономики. Вот, поэтому по э, фондовым индексам я рассчитываю на то, что э, рынки дальше будут прайсить повышение процентных ставок. Это будет давить на котировки фондовых индексов. Плюс в конце этой недели мы увидим еще данные по рынку труда. Это также добавит волатильности на этот рынок. Так, И по спредам. Самое интересное, это, наверное, по спредам фунт против э, Канадского доллара в пятницу писал э, в текстовой заметке о том, что есть смысл заходить на сближение. В принципе, этот смысл и сохраняется. Есть смысл работать на сближение по данным активам, даже с учетом того, что по конкретно э, канадскому доллару наш, у нас шорт-приоритет, но британец может скорректироваться быстрее, активнее, за счет того, что он сейчас находится выше. И после обновления максимума как раз-таки сделать хорошую коррекцию к уровням, э, накопление, да, к области накопления, это было бы интересно. Вот сюда бы британец так ляп, да, а канадский доллар постоял на месте. И таким образом мы получили схождение спреда. Также можно использовать торговую идею британец против австралийского доллара. Они плюс-минус одинаковые. Эта идея у нас появилась в середине месяца в связи с тем, что в это время как раз таки австралийский доллар был дешевле, чем канадский доллар. По своей динамике, ну, а Британец самый дорогой как был, так и остается. Вот, поэтому, э, как вариант, можно использовать эту торговую идею. Она один раз уже дала заработать. Я считаю, что текущий тест новых максимумов, он как раз тоже даст э, возможность прокатиться на сближении по этим активам. Плюс австралиец выглядит как-то чуть сильнее, чем канадский доллар э, по отчетам, по целом потокам ликвидности. И здесь, как по мне, выше вероятность работы на сближение, ну что в ближайшее время сойдутся эти инструменты, потому что в основном все э, британец против канадца, в основном все будет зависеть от британца. Канадец достаточно такой сейчас спокойный, а вот э, против австралийца, австралиец еще может немного вырасти, да. Британец корректируется, австралиец вырастет и это даст э, буст для сближения. Новозеландец против австралийца пока не сходятся, жду, да, но в целом идея понятна. Новозеландец достаточно сильно подрос, австралиец не так сильно. Данные по процентных ставках, по состоянию экономики плюс-минус одинаковые, но по новозеландцу были ожидания, что ставку будут поднимать значительно выше, чем по австралийцу. Так и произошло, ожидания оправдались, драйверов для дальнейшего движения цены вверх пока нет. Ну, они сейчас как раз как раз там формируется на кросс-курсе такая проторговочка. Скорее всего, и с этой проторговочки цены начнут сходиться. Золото против серебра пока ничего интересного. И в целом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, пишите в телеграме. Понравилось видео, ставьте лайки. До встречи в пятницу. Будем подводить итоги недели. Как раз посмотрим, что нам приготовил рынок труда. Я надеюсь, вы воспользовались возможностью э, купить э, продукты компании ТВТ-эксперт со скидкой на черную пятницу, либо в киберпонедельник. Если кто не успел, у вас еще есть шанс написать в саппорт, сказать, что о, извините, проспал» и воспользоваться этой возможностью. Всем счастливо, до пятницы. На связи.